Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и в следующих двух видео я хотел бы затронуть вопрос использования внешних физических движков для анимации двухмерной графики в библиотеке Qt. В предыдущих видео, посвященных анимации двухмерной графики, мы создавали графические объекты, чья механика была чрезвычайно проста – объекты двигались с постоянной скоростью, а взаимодействие между ними ограничивалось удалением объектов при столкновении. В реальном мире движение объектов их траектории, так же как и их взаимодействие, гораздо более сложные, поскольку на тела влияют действуют различные силы, и также их поведение зависит от их формы и от их свойств, таких как плотность, упругость и так далее и тому подобное. Для моделирования такого более сложного движения и поведения необходим более сложный математический аппарат. И чтобы не создавать велосипед, не изобретать велосипед заново, зачастую, если каких-то нет специальных требований, к моделированию, можно использовать библиотеки, внешние библиотеки, так называемые физические движки, которые позволяют просчитывать вот механику объектов, приближенную к поведению в реальном мире. И наиболее одним из самых известных физических движков двухмерных для C ⁇ является библиотека Box Studio. Если мы забьем в Google Box Studio, то первым же результатом будет ссылка на сайт проекта. Если мы перейдем туда, то увидим раздел Downloads для скачивания. И первой же ссылкой будет ссылка на а, репозиторий проекта на хранилище GitHub. Какое-то время назад хранилище было другое, и проект переехал. Поэтому как раз предлагаю, советую именно таким образом действовать, потому что не всегда, нельзя однозначно сказать, где проект будет находиться, когда вы посмотрите это видео. Итак, я перешел на GitHub, и здесь есть кнопка Clone All or Download, то есть клонирование или скачивание. Я выбираю скачивание архива. Исходников. Эти исходники мне необходимо локально собрать на своей машине в библиотеку. Итак, здесь у нас архив с исходниками. Давайте создадим проект для сборки в библиотеке. Итак, я закрываю вот этот проект. И создаю новый. Тип проекта – библиотека. Библиотека C++, Choose, выбираю папку для проекта, как обычно, Tutorials. А здесь мне предлагается выбрать э, T-библиотеки, э, я выбираю статически линкуемую библиотека, Box2D называю проект, выбираю тип сборки, Desktop, Next. Никаких дополнительных модулей мне не требуется, поэтому я снимаю галочку. Next. Здесь мне предлагается на... придумать название класса, но вот на самом деле класс мне здесь никакой не нужен. Поэтому эти файлы я удалю чуть позже. Итак, я удаляю файл вот этого ненужного класса. Remove файл, delete файл permanently. И у меня остается только проектный файл, в который мне необходимо добавить вот эти файлы исходников. Давайте я их скопирую в папку проекта. Итак, здесь у нас много дополнительных ресурсов, такие как документация или вот примеры. Меня же интересует. Вот здесь вот лежат исходники в папке Box Studio. Я копирую ее себе в проект и добавляю разом через uh, пункт меню uh, Add Existing Directory и здесь выбираю все папки с uh, исходниками. Ну вот, этот заголовочный файл мне, в принципе, не нужен, поскольку э, заголовочный файл у меня содержится здесь. Поэтому я снимаю галочку. И пробую собрать. Выбираю релизную сборку. И выбираю сборку проекта. Сразу же скажу, что вот так... Просто так мне это сейчас не получится, поскольку в э, исходниках проекта содержится ключевое слово NULL PTR, которое соответствует стандарту э, C11. И для того, чтобы мне все скомпилировалось, мне необходимо это указать в проектном файле C++11. Э, так, нажимаю опять сборку. И на этот раз библиотека успешно собралась. Смотрим, что получилось. В результате, да, в результате у нас появился файл с расширением A. Вот это и есть наша статически линкуемая библиотека. Хорошо, теперь мы можем создать новый проект, в котором будем использовать эту библиотеку. Я хочу показать, как это сделать, и также мы проверим, что мы успешно создадим простейшую симуляцию, для того, чтобы проверить, что библиотека работает. Итак, теперь я создаю проект Application. Я сделаю, создам консольное приложение для простоты. опять выберу папку для проекта tutorials проект назову box 2d test так снимаю все галочки кроме десктоп финиш и теперь мне необходимо подключить эту самую статически линкуемую библиотеку, давайте я сначала ее скопирую в папку нового нашего проекта Это раз а во-вторых нам необходимы а, заголовочные файлы библиотеки ну можно взять их вот здесь здесь конечно у нас не только заголовочные файлы но я не буду вычищать а скопирую все исходники Uh, и на самом деле нам достаточно подключить вот этот вот файл, заголовочный box2dh, который имеет в себе все подключения всех основных uh, заголовочных файлов. Так, я выбираю add existing files и выбираю заголовочный файл box 2 Теперь мне необходимо подключить статически линкуемую библиотеку. Сделать это можно, выбрав пункт контекстного меню «Add Library», либо в окне редактирования проектного файла, опять же, правой кнопкой «Add Library». Здесь я выбираю External «Внешняя библиотека». Указываю файл библиотеки с разрешением A. Снимаю лишние галочки. Библиотека линкуется статически. Эта галочка нам также не нужна. Итак, финиш Отлично. Теперь я перехожу в функцию main. Я даже не буду создавать объект Qt. Q Core Application. В принципе, это у нас получится Qt независимый такой э, код. Вместо этого подключу вот этот самый э, box 2 И также подключу Q debug для вывода в консоль. Результатов э, симуляции. И теперь нам. Я предлагаю создать простейшую симуляцию а, круглого объекта, а, тела, который будет падать под действием сил гравитации. Итак, для этого мне необходимо создать вектор, вектор гравитации B2Vec а, Назову Gravity Вектор будет по оси игрок, естественно, значение 10, и мы видим, что у класса вектора префикс b2, что говорит о том, что это класс библиотеки, поэтому их довольно сложно спутать. И теперь необходимо создать самое главное объект контейнер, называется b 2 мир, который э, содержит в себе также и самый решатель, который будет просчитывать э, положение э, тел э, со временем. Итак, я создаю объект world, b2world, передаю в конструктор вектор гравитации, И теперь перехожу к созданию тела. Для начала необходимо создать определение тела b 2 bodydef Так и назову BodyDeaf. Существует два основных типа тел. Статический и динамический. Поскольку тело у нас будет двигаться, то я... Должен указать тип динамического тела, именно B2DynamicBody. После этого я могу создать объект самого тела. Делается это через э, фабричный метод класса B2World. Так, World. Body. и в него передаю определение тела body def. Однако сам по себе объект тела он содержит в себе только информацию о положении, о поворотах, но не о фигуре, форме тела и его физических свойствах. Для этого существует класс shape форма. Так, B2 Circle shape. shape. У фигуры я задам радиус. Пусть радиус у нас будет единица. Теперь я могу создать некий объект, который тоже создается по обычным методам, только у класса body. Create fixture. Fixture это э, объект, содержащий в себе информацию о фигуре и о физических свойствах э, объекта. Ну, в первую очередь плотности. Итак, передаю фигуру. Плотность у нас пусть будет тоже единица. Э, и в принципе, можно переходить к симуляции. Я создам цикл. В цикле мы будем выполним 100 шагов. И для расчета каждого следующего шага используется метод класса world Step шаг, который передается в качестве аргумента размер шага по времени, традиционно это 1,6, а также количество итераций при расчете скорости и положения. В библиотеке указаны рекомендуемые значения 6 и 2. И теперь можно вывести, получить данные о положении тел. Итак, я обращаюсь к методу get. Мы видим здесь много get angle, get inertia И в частности get getPosition. Получить положение. Нас интересует положение по оси игрок, поскольку сила у нас направлена именно по этой оси. По оси X изменений не будет. И давайте я быстро посмотрю. Нет, здесь у меня неправильно. Я должен был передать указатель. Так. Теперь, надеюсь, все. Давайте попробуем запустить. Да, мы видим, что все удачно запустилось. И мы видим значение положения по оси игр нашего тела с шагом 1,6 секунды. И мы видим, что действительно у нас тело падает, и, видимо, с ускорением. То есть, библиотека у нас благополучно э, рассчитала, рассчитала траекторию движение нашего тела. В следующем видео мы свяжем э, объекты тел в библиотеке BitBox2D э, и объектов э, графических элементов в библиотеке Qt. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.